Надеюсь, меня за эту музыку не забанят. Хотел мой Octoberfest поснимать, а тут начали петь. Какая-то фигня. А, это... Octoberfest пранк. То есть, обязательно надо на краю сидеть. То есть, то есть обязательно вот с краю надо садиться. То есть надо обязательно с края садиться. С, грейп... э, с гранатой. А здесь можно купить бутылки с собой как бы. Вот эта половина, до да? 0,33, а есть большие бутылки должно быть еще. пол -литровые. дорогость так то можно было и попить что-нибудь Концертная программа. Вот такие вот, значит, расписание до восьмого числа пока что. Вот, вот такой вот Октоберфест, в общем. Получается, что, как бы, в принципе, он уже вот в апреле здесь, значит, уже работает. начала апреля. А я не знал. Но при желании, если у вас есть желание, то есть, ну, вам интересно сходить на такие мероприятия, то, пожалуйста. Но я думаю, здесь народу будет дофига, и туда не протолкнешься вообще. То есть, обычно актопрофессор устраивается на более широких площадях, даже в Японии. Здесь прям мало как-то места. Ну, ладно, что ж. А я пойду дальше. Будет еще что интересное, я обязательно включу. Если вам понравился, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Мы с вами увидимся в других видео.